Даже если сейчас вам удастся эвакуироваться из Португалии, вы в Россию не попадете, Алексей. Мы решили уже не брать никакой обратный билет, а действовать. Ну, по какая страна будет открыта, какие рейсы будут доступны. То мы в итоге купим, мы спокойно улетим. Да, нам сейчас ну, важно долететь до Минска, но хотя бы до Минска. Да, да, хотя бы до Минска. Вы же слышали? Президент Лукашенко сказал Пусть сидят, не будем никого вывозить. Те, кто выехал после наших предупреждений за границу, никаких чартеров. Все понятно. Пускай там и сидят, если они туда выехали. А, я этого не слышал, но в целом тактика, ну, <laughs> ну, то есть я, в принципе, столкнулся с этим. А сейчас вы сняли жилье и э, живете в ожидании, пока все закончится. Да, ждем у моря погода примерно, примерно так. Но одно хорошо. В Португалии сейчас совершенно нет португальцев. Нам, нам русским, за границей иностранцы иностранцам ни к чему, как сказал Павел. Но действительно, очень пусто все соблюдают самоизоляцию, на улицах никого. Цены на, ну, в принципе, на аренду ну, на туристическую аренду жилья довольно низкие.